Де юры вроде бы Крым украинский, а де-факто он российский. И эта ситуация, она может быть неразрешима. Ну, долгие годы неразрешима, как мы знаем, неразрешима с Абхазией ситуация, да, с другими и так далее странами. Но сегодня есть 2018 год, если мы такие принципиальные, чего мы не заберем тогда у российского футбола, Чемпионат мира 2018 года. А то есть, это полурешение, полумеры. Или не сделаем так, чтобы Газпром не был спонсором Лиги Чемпионов. А то у нас, как бы, мы вот здесь дружим, а здесь как бы мы принципиальны. То есть наполовину. Нельзя же быть наполовину беременным или принципиальным. То есть должна быть определенная позиция. А это просто политическая позиция ни вашим, ни нашим. Опять же, они же в украинском чемпионате продолжали крымские клубы играть. Но клубы начали отказываться к ним ехать в связи с тем, что не, нет обеспечения порядка. И мы, получается, их заставляли играть на чужой территории. Мы же не сделали ничего для того, чтобы ни ФИФА, ни Украина, ничего не сделали для того, чтобы клубы играли у себя на своей территории. Любой чемпионат, украинский даже наш. То есть, мы сказали, да, мы хотим, чтобы вы у нас играли, но вы у себя дома не можете играть. Но это тоже не есть правильно. И это же принимала профессиональная футбольная лига. Клубы высказывали свое мнение по этому поводу, что они поедут туда. А людям, если они не играют у себя дома, смысл тогда? Они, те спонсоры, которые у них были, отказались. Они остались, допустим, в Украине. Поэтому решение, вот есть ситуации, в которых нет решения решение должно приняться на высоком политическом уровне о статусе данной территории.